о том, что кредитные карты снова в тренде, они возвращаются в кошельки россиян после довольно-таки долгого перерыва. Как выяснили аналитики, вырос и рынок впервые с 2014 года, и задолженность по кредиткам в первом квартале на с половиной процента Она превысила уже 1 триллион рублей. Огромная сумма на самом деле. Все потому, что ставки снизились до пятилетних минимумов, но не только в этом причина роста интереса. Банки удлиняют сроки, увеличивают размер кредитного лимита. Аналитики настроены оптимистично. Говорят, по итогам года Объем рынка кредитных карт может вырасти на 4, а то и на все 6%. Почему россияне опять полюбили кредитки и как сделать так, чтобы любовь эта все-таки не оказалась критичной для нашего с вами кошелька? Вот об этом спросим у Елены Феоксистовой, финансового консультанта. Она на связи с нашей студии по скайпу. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я по себе, честно могу сказать, знаю, что кредитки вообще-то вещь очень коварная. И банки зарабатывают как раз-таки на тех подводных камнях, о которых многие люди даже не задумываются. Вот давайте сразу об этих камнях. Чего больше всего стоит опасаться, когда человек заводит себе кредитную карту? В первую очередь обязательно прочитать внимательно условия договора, на каких выдается вам кредитная карта. То есть вы можете получить кредитную карту и положить ее, не пользоваться ей. Например, на черный день. Да, при этом банк ежегодно будет начислять за пользование или за, или за открытие э, кредитного счета денежные средства. Вторым подводным камнем, который стоит учитывать, это э, так называемые льготные периоды кредитования. Дело в том, что они не всегда э, считаются, когда вы совершили покупку. Они могут считаться от календарных дней. И таким образом вы могли встать в начале, не в середине месяца совершить покупку, и у вас льготный период будет не 50 дней, как регламентирует банк, а, например, всего лишь 20. Есть сейчас еще такая популярная история, как так называемые карты рассрочки. Вроде бы говорят, что они более выгодные, чем кредитки. Карты э, также являются, по сути, аналогом кредиток. Но проценты начисляются только если вы не уложились в период рассрочки. А, кредитная карта. Большинство сейчас тоже имеет льготный период кредитования, но этот льготный период существенно меньше. В этих картах рассрочки до трех месяцев, то есть до 90 дней льготный период получается расчетов, а на кредитных картах зачастую это дни 50-55 если говорить о выгоде той или иной карты, то стоит учитывать именно ваше умение распоряжаться деньгами. Ну это то, с чего нужно начинать и самый главный, наверное, совет. Спасибо вам большое. Елена Феоктистова, финансовый консультант, была на связи с нашей студией по скайпу. Елена, вам всего хорошего, но ну, а мы продолжим.